Ежегодно в Казанском федеральном университете в рамках всероссийской акции ⁇ Стоп ВИЧ-СПИД ⁇ проходит ряд мероприятий с целью обезопасить молодое поколение от страшного заболевания. Организатором выступает Департамент по молодежной политике КФУ совместно с заместителями директоров институтов и заместителем декана Юридического факультета Зухуя Годольшины. Мероприятия пройдут при участии директора Некоммерческого благотворительного фонда имени Светланы Замбаевой и Республиканского центра по профилактике и борьбе со СПИДом. Обычно мы стараемся проводить очные мероприятия, конечно же, и охватить побольше молодежи с целью больше информировать молодежь и довести всю информацию о путях передачи ВИЧ-инфекции, о мерах профилактики для того, чтобы молодежь была защищенная, а молодежь данной информацией могла защитить себя от заражения данной вич инфекции В этом году, в связи с тем, что нельзя массовые мероприятия проводить в связи с распространением коронавируса, мы проводим все в онлайн-режиме. С 11 по 16 мая на различных онлайн-платформах, таких как Microsoft Teams и Zoom, организаторы проведут лекции, тренинги, круглые столы, вебинары и кураторские часы, направленные на профилактику заболевания. Также в рамках акции любой желающий может выложить в социальных сетях фото или видео с красной ленточкой под хэштегом StopVichSpeed. Так каждый из нас может выразить поддержку людям, оказавшимся в сложной ситуации. Ну, также просмотры фильмов с обсуждением, то есть интерактивные фильмы, различные вебинары, вот с... Республиканским центром по профилактике борьбы с ПИД и инфекционным заболеванием сердца здравоохранения Республики Татарстан мы как раз в четверг, 14 мая будем организовывать вебинар, обучающий да, для того, чтобы обеспечить также информирование защиты от ВИЧ-инфекции и пропаганду здорового образа жизни. Также будут рассмотрены, скорее всего, и вопросы толерантного отношения к ВИЧ-инфицированным. Присоединиться к мероприятию может любой желающий. Подробная информация размещена на официальной страничке ВКонтакте «Психологическая служба КФУ». Здесь можно узнать о программе предстоящего вебинара, а также пройти по ссылке для просмотра. Вирус иммунодефицита человека является одним из наиболее опасных заболеваний. В настоящее время вакцины против данного вируса нет. Республиканский Центр по профилактике и борьбе со СПИДом создал платформу, где размещена вся информация о вирусе. На ней можно задать все интересующие вопросы и пройти анкетирование. Переходи по ссылке, которая указана на экране. Диана Шлинкова, Универньюз.